Добрый день, господа. Ну, вот э, порядок организации ведения воинского учета, призывников, военнообязанных и резервистов, который нам под елку подложил к обмен. Риски, которые ну, о которых никто не говорит. Я вижу их и наперед стараюсь э, проинформировать вас. То есть, ну, как я это делаю? Да, я представляю, что возможно, ситуация сложилось со мной, да, наперед продумываю возможные действия. Ну, у меня как бы там чуть-чуть немножко опыта есть, да, взаимодействия с этими органами, служебными лицами, должностными и так далее. Ну, и вы вопросы ставите. В комментариях пишите вопросы, я на них стараюсь отвечать. Выписываю себе, разбираюсь по мере возможности. Поэтому вот риск, который я вижу. Смотрите, этим порядком предоставили возможность, ну, скажем так, полномочия, да, ну, обязали должностных лиц э, выполнять функции. Какие? Брать от людей, ну, призывников, военнообязанных резервистов, их военно-учетные документы. Какие? Военный билет, э, удостоверение военнообязанного, приписное свидетельство, то есть, для сверки этих данных. Кому эти полномочия дали? Ну, конечно, да, территориальные центры комплектования э, и социальной поддержки. Военкоматы по-старому. Вот. <смех> вот. И исполнительным органам сельских советов, городских советов. И даже, то есть, практически всем, кто ведет этот, э, ну, ответственный заведение этого, есть. Э, персональный военный учет, да, выписали и персонально первичный военный учет. Это вот в связи с этим им нужно эти документы брать и сверять и так далее и тому подобное. Ну, они могут их просто, не знаю, выдумывать, что им они нужны. На самом деле, я думаю, им может быть достаточно будет и копии. Вот, я бы, например, оригиналы не давал. Тут и государственные органы, и органы местного самоуправления, ну повторяется, что это же сельские советы и исполнительные органы сельских советов, городских советов, это органы местного самоуправления. Предприятия, где вы работаете, например, и, и организации, да, могут быть какие-то. То есть они, у них появилось полномочия брать эти документы. Кстати, вот, этот, вот эти документы не являются вашей собственностью тоже. Об этом я говорил в видео про военный билет. В военном билете, да, положение, и там у, все это написано. Я прикреплю это видео, ну, ну там предыдущий можно найти. Ну, я прикреплю до удобства. Вот, но важный момент. Есть в этом э, порядке пункт 68, и в этом пункте 68 указано, что э, должностные лица, которые виновны в утрате военно-учетных документов, несут ответственность согласно закону нет никакой ответственности согласно закону, нету то есть для того чтобы потом привлечь если вдруг потеряется или там ну представьте вы передали этот документ расписки да и просто нет страницы, получаете назад нет страницы на на этой странице были какие-то сведения да что вы там проходили где-то воинскую службу срочно например или альтернативную что как раз Будет являться потом каким-то доказательством да, Когда вы будете говорить Вот я срочную службу проходил альтернативную В связи с тем, что я там верующий И сейчас это как доказательство Вам будет нужно А раз страницы нет, вырвали Это надо будет восстанавливать Ходить там А если этот сейчас Территориальный центр, военкомат да, Находится на оккупированной время на территории Уже данные эти не восстановишь Военную часть который служил, надо будет, то есть время, затраты, плюс статья 211 я э, Кодекса в административных правонарушениях как раз возлагает на человека, на призывника, на обязанного резервиста ответственность за утрату э, или порчу вот, этих документов. То есть вам надо будет доказывать, э, что вы дали под расписку, что потерял не вы там или испортил, а кто-то другой. А как доказать? если в расписке этого не отражено. А если вы потеряли эту расписку? Поэтому ну, я бы лично свой военный билет никому из них не отдал бы. Я бы им дал, может быть, предъявил бы для ознакомления, дал бы копии, и они с этих копия, на этих ну, даешь копии, и они на этих копиях сверяют с оригиналом и пишут, видно за оригиналом, и себе берут, куда там им надо для свер, Все, вот так это работает. Подписывайтесь, пишите свои вопросы. Ну, думаю, было полезным.